Вас приветствует магазин Sport Extreme Продолжаем наши обзоры про велосипедные сумки. Фирма Близман покорила нас своими дизайнами и функциональностью. Сумки крайне удобные для любых выездок. И данная фирма делает сумки любых размеров и любых предназначений. Данная сумочка предназначена для инструмента для мелких вещей, которые необходимы в дороге, и для мобильного телефона. Она считается подрамная, доступ к сумке производится сверху, кармашек на липучке, внутри есть два отделения, и также есть удобный чехольчик, чтобы сумка не намокла, если, например, вы катаетесь во время дождя. Также у сумки есть два боковых кармана. Один без крепления, подойдет для каких-то мелких вещей. И один кармашек с сеткой на резинке. Присмотритесь к этому варианту. Сделана сумка из водонепроницаемого нейлона со светоотражающими элементами. При своей компактности она достаточно вместительная. Модель называется «Белли». На сайте вы сможете ознакомиться с более подробными характеристиками этой сумочки www.com.ua и сможете выбрать для себя любой вариант сумки, который соответствует вашим целям катания. И не забывайте подписываться на наш канал.